Друзья, всем добрый вечер Давно на нашем канале не было розыгрышей То разыгрывали, то что угодно разыгрывали И хочу объявить о новом розыгрыше Так, у нас я готовлю вот эту клетку Для перевода сюда поросят наших итальянцев И также хочу заодно показать как выглядит свиноматка, ремонтная свинка, вот ремонтная свинка, ну килограмм 100, и вот как выглядит свинка 300 плюс станку, вот 300 плюс, и вот сотня, ну где-то 100 килограмм, может там 110. Ну, пускай это 100, а от это где-то 110-120. Это из Фок самая большая, вот это. Вот смотрите, как это выглядит в станку. Это и 300 плюс килограммовая. Чего я пересадил эфок в станки? Потому что начали сильно драться. Побили вот эту вот свинку. И я их всех, короче, пересадил отдельно в станки. У них уже по первому загулу было. Я перевел, думаю, может будет второй загул, то тут осеменю, побуду дней 20, а потом переведу в клетку, может успокоиться, потому что какие-то бешеные они. А самую маленькую из эфок я оставил в этой клетке одну. Подкормим, потом тоже что-то с ней будем делать. Осеменять. Искусственно это мы ждем опорос, вот-вот. Так, друзья, какой будет у нас э, розыгрыш? Я сейчас планирую, готовлю вот эту вот клетку, буду сюда переводить итальянцев. Итальянцам будет у нас э, 20 числа будет ровно 90 дней после отъема. Есть видео, мы взвешивали, когда им было 60 дней после отъема, ой, после рождения. Это им будет 90 дней от рождения. Вот мы их сюда переведем. И вам надо будет угадать вес одного из поросенков. Одного итальянца. Я покажу какую свинку. Она там одна с таким черным пятном. И вот вам ее надо угадать, какой вес будет в 90 дней от рождения определенной свинки. Сейчас я вам ее покажу и покажу, что будет разыгрываться. Будут разыгрываться и БМВД. Кому не надо БМВД, возьмет деньги. Сейчас я покажу БМВД, расскажу по ценам, что оно и как. Не надо вам мешок БМВД стартового, возьмете деньгами. Надо старт, возьмете стартом. Ну и так дальше. Сейчас покажу вам ту свинку, которую будем взвешивать через, получается, 10 дней. Сегодня у нас 20-е. Ой, сегодня у нас 10-е, а будем взвешивать 20-го. Вот так. Короче, вот такие дела. Сейчас покажу тех поросят. Вот сколько осталось у меня пшеницы. Ну, идет, идет постоянно. Она, грубо говоря, идет и идет. Вот наша линия кормов. Торговая марка Водолага. Это лично наша. У нас есть старт. У нас есть старт, гровер и финиш. Также есть премикс под соевую макуху и под под солнечную макуху цена э, премикса 1365, это под сою цена старта 870 гровер финиш 840 если вам не надо будет белковую витаминную минеральную добавку для поросят тогда возьмете деньгами эту же сумму 870 гривен на карту вам перекинем если угадаете вес Свинки, которые я сейчас покажу. Зерноотходики наши уходят потихоньку. Тут а у меня с той стороны это гипсокартон, а с той стороны ничего не было. Были дожди, чуть-чуть подсырело, видите, полипло. То я так аккуратно убираю, чтобы то потом выкинуть, чтобы сырое не давать. А то еще потравим поросят. Ну вот так. Вот здесь я мешаю старт поросятам, которые у меня сейчас на, после отъема на стартовом корме. Здесь мешаю свиноматкам. Даю свиноматкам. Это просто дробленные. А там делаю гровер. Вот на этой крупоружке все перебиваю. Приловчился. Не буду я делать ящик. Мне удобно так. Я только ведра меняю эти, что по 12 килограмм. Вот так. Меняю. Не пыли, нет ничего. И Легко и удобно. И высыпаю в ящик. В этот. И вот моя бетонная мешалка, в которой я Мешаю все корма, которые мне надо, и все. И вот так тут занимаюсь. Место все больше и больше остается. Надо мне еще стол сюда занести, там то, то, то, то, то все короче, уберем пшеницу, потом уже расположимся, так как нам надо. Вот, друзья, у нас получается, вот этим будет. 20 ноября, ровно 90 дней от рождения, и вам надо угадать вес, вес одной свинки. Она у нас, какую буду взвешивать, вот она, вот эта свинка, у нее под, под хвостом черное большое пятно, она одна такая, сейчас если она повернется задом, не поворачивается, им тут уже места мало, и вот это я их буду туда переводить и также 20 числа вот, вот этим поросятам будет 60 дней от рождения, тоже взвесим в 60 дней интересно будет какой вес в 60 дней заходите контролируйте сколько было в этой свинке я почему говорю за ту свинку с черным пятном я по ней веса определяю и мы ее взвешивали, когда было 60 дней, то есть найдите видео, там два или три видео назад, кто понимает, и узнаете, вот она, у нее получается, о, все черное под хвостом, большое черное пятно, я по той свинке определяю, ну там для себя взвешиваю, они-то в принципе есть даже, наверное, побольше варианты. вот побольше вариант, чем та свинка, просто та свинка с тем черным пятном, я по ней определяю, она одна такая, поэтому... Вот у нее какой будет вес. Через 10 дней видео выйдет, я думаю, 20 числа с результатами, кто угадал. 20 числа ее взвешу. Посмотрим по комментариям, кто угадал. И я назову трех победителей. А там уже сами решите. Или вам БМВД, или вам деньги на карту. То есть воля каждого. Вот так. А этих уже буду взвешивать уже в той новой клетке, в новом сарае. Будем их переводить туда, им тут уже места катастрофически не хватает. Ну еще понятно, берите во внимание, что еще 10 дней, то есть они подрастут. И узнаете. Да и мне интересно будет, сколько в 3 месяца. Я в 3 месяца как-то не бросал на весы. Ну а это бросим на веса и узнаем сколько. И также в тот же день, когда будем этих эту взвешивать, Взвесим этих узнать сколько в 60 дней, им там, по-моему, 62 дня. Ну, я их беру как в один день, но разницы в два дня. То есть тоже будет интересно, сколько в 60 дней. Это им сейчас 50 дней, и а, будет 60 от рождения. Тоже узнаем сколько это. Ой, корм закончился, надо подсыпать. Короче, вот так. Этих я хочу в ту клетку, что вам показываю. И там крайняя клетка, аж по над стенкой, в самом-самом самом конце сарая освободилась. И этих туда посажу выводок. Ну и так потихоньку-потихоньку будем на зиму заполнять тот сарай. Под откорм. Вот так, друзья. Я знаю, есть у меня подписчики, которые следят за каналом. Те примерно в курсе, сколько было... 60 дней и наверное, как то посчитает, сколько будет в 90 но хочу сказать когда пишите ответ пишите не просто циферки пишите там привет Стас я думаю вес свинки будет вон она кстати вот видите черное пятно под низом я думаю вес свинки будет там сколько то сколько то килограмм и сколько то грамм потому что показала практика что у нас угадывает тот кто говорит Допустим там Как писали там 17 килограмм 600 грамм И вот такие угадывали Потому что килограммы много кто угадывает А вот эти граммы Как бы по граммам и определяются Всегда победители Комментарии будем перебирать сами Попрошу жену пусть переберет и Напишет мне кто угадал А я потом видео сниму Когда ее взвешу и объявлю кто победитель А там дальше будете сами уже присылать то ли карту, то ли адрес куда отсылать добавку для поросят торговой марки Водовагу. Это все у меня поросята на моей торговой марке Водолага, на нашей. Это моя марка и Юрий Магро. Производится БМВД в Киевской области на Плохтянском заводе. Завод производит корма свои, в том числе и наши. И также других марок. Поэтому, если надо вам будет добавка, то Юра Фермагро, есть у него тоже канал, отправит вам прямо с завода. Если вам не надо, то понятно, что деньгами. Все вот эти мои результаты и мое кормление, это все на водолаге. Тот спрашивает, а чем, какой ты даешь предстарт? А какой ты даешь старт? А какой гровер? А финиш как ты будешь делать? И у меня есть своя марка, которую я кормлю. У меня нет такого там, то, все, попробовал то, попробовал это, попробовал. У меня кормлю своими все. Зачем мне что-то менять, если я доволен? Результаты неплохие, без всяких грануляторов. Без всяких там супер-пупер рецептов И тому подобное Сейчас перешел, эти уже сидят у меня Соевая макуха и премикс Ну зерновая группа То есть зерноотходы Макуха и премикс Эти сидят Эти еще на старте, на старте посидят Килограмм до 30 И тоже буду переводить на соевую макуху из зерновой группой И премикс Эти тоже сидят у меня на соевые макухи и праймикс уже, то есть вот так, кто там спрашивает чем я кормлю, вот так и кормлю своим никто лучше не сделает чем сами для себя правильно и также для вас, кто кормит нашей маркой результаты тоже хорошие и привесы колоссальные, нахваливать не буду но кто кормит тот и сам знает я думаю вы сами у меня видите что там рассказывать и посмотрим уже ради интереса Есть. какой же будет вес ровно в 3 месяца в итальянцев это если итальянин итальянец их забрал вот такие бы у него были поросята у это получается им 60, 80 дней от рождения вот это их 80 дней от рождения какой вес примерно, я без понятия. Самому интересно. Поставим туда весы, ящик как-то вкину на весы и узнаем победителя. Всем желаю, друзья, удачи. Всем желаю выиграть. Ну, угадывайте. Я думаю, все понятно, доходчиво рассказал. Кто уже участвовал, выигрывал, тот знает что все реально без никаких либо там лохотронов там и так дальше а то все когда я разыгрывал поросят много кто там даже тут у нас в водолаги спрашивали через знакомых а что он правда поросят или то так он типа для хайпа приезжали люди забирали поросят я разводняком не занимаюсь так что то так вот такие у нас дела, друзья. Надо срочно отсюда уезжать уже, потому что места уже не хватает. Все, всем пока и всем удачи. Счастливо, а мы трудимся дальше.